Всем привет, с вами Ваня Желяев и сегодня я вам покажу способ, как же зарабатывать деньги на YouTube. Итак, заходим на сайт. Ссылку на сайт я кину в описании. Итак, заполняйте данные вот здесь. Если вам нет 18 лет, то попросите своих родных, чтобы заполнили это. Кому есть 18 лет. Итак, чтобы вашу заявку приняли, чтобы у вас была партнерская программа, чтобы вам ее подключили и вы смогли зарабатывать деньги. У вас на ютубе должно быть не менее, то есть больше 100 подписчиков и больше 3000 просмотров со всех видео. И тогда заявку примут. И вы будете там, я не знаю сколько денег зарабатывать, но это работает в общем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ваня Жляев. Всем пока.